Слушай, но ну, по, как... по скриншоту видно, что совершенно разная статистика по кликам, да, по заказам, да. по подпискам, по конверсии. То есть здесь нет вот такой Я а, единой цифры, поэтому... Да. Здесь нужно уже учитывать там несколько факторов. Ну, вот, я, я, я вижу, извини, Влад, что... Можно я ага. тебя перебью сейчас, понимаешь, что сейчас на самом деле я это всегда говорю, что как бы ну, зарабатывать больше те, кто уже не стремится как бы усидеть на всех стульях сразу, а кто фокусируется на чем-то одном. И я вот этих всех партнеров, как бы топовые все, да, вот кто mm -hmm. в топе, они фокусируются уже как бы именно на, на целевом трафике, под мою партнерку конкретно. То есть они поняли, что здесь хорошие деньги, и они начинают фокусироваться, они порой пишут, мы что-то обсуждаем, а там сегодня там ребята, пьют. ну то есть как бы мы в динамике, вот. И у них получается, вот эти, вот, вот в таком подходе получаются максимальные результаты. А если пытаться вот как бы везде успеть, то понятно, что будет хуже. То есть, да, ты сам видишь, что может быть вот, не знаю, там, 9, там 400 кликов тысяч, да, 9, и 150 тысяч продаж. А у человека там 3-600 да, кликов, 3 раза меньше примерно. И там под 400 тысяч как бы, заработал. Ну, Поэтому э, здесь как бы, ну, опять же, что важно не количество, да, а качество еще как бы в любом сфере понятно. Слушай, ну давай обсудим вот такие важные вопросы, которые интересуют партнеров. Вот к тебе поступает заказ. Каким образом у тебя потом работают с клиентами? Да? То есть, Я звали... пока, сплю, пока сплю. Давай. Оператор у тебя есть какой-то или кто у тебя на дозвоне, кто у тебя работает с клиентом? Да? Потому что всегда есть такая штука, что счетов выписывают больше, а оплачивают меньше. Ну да, у нас есть люди, которые звонят, есть люди, которые отвечают в саппорте, есть люди, которые работают внутри самой программы. На самом деле, вот внутри, внутри программы сегодня это порядка, наверное, 8-10 человек работают. Сам точно даже не скажу, там что у них они... Ну то есть как бы вот, в оперативные совсем это не лезу. Вот. По, соответственно, опять же, соответственно, каждый вот этот момент мы стремимся лучше, то есть там проходит у нас там, ну, то есть мы покупаем дорогое обучение для этих сотрудников, оно тоже как бы там немножко развивается. Вот. Плюс сейчас у нас, эм, ну, я просто с переездами, ведь над неделе мы закончим, мы сделаем новые подписные страницы, ну, то есть они как бы есть, не просто что мне не нравится, мы их там пытаемся ага. улучшить еще, чтобы там поднять еще конверсию, соответственно, поднимем конверсию, пока не стоковые, там, да, обычные. Пока поднимем конверсию подписную, соответственно, увеличится опять же общие продажи. Плюс, соответственно, партнерка, она ну, в кавычках вечная, да, то есть пока мы на джасти, уходить пока никого не собираемся, потому что пока лучше ничего не видим, вот. то есть привязка идет не только по куку, да, а по e ага. И я о чем всегда говорю людям, что. ну все-таки количество людей в любой нише, в нашей тоже нише да заработка, все-таки ограничено таких активных людей. Да, Какой-то цифры, я не знаю, может быть миллион человек, я не знаю. Сколько, ага. может быть, человек, может быть, фото, не знаю, сколько вот именно активных. Вот. И у коли, ну, как бы, если заниматься человек, да, решает там, если я как партнер, решаю все, хочу работать, да, по этой партнерке, то мне выгоднее, как бы, на, раньше входить, вот гнать трафик раньше. Потому что, пока я, извини, думаю, да, то есть люди, которые в моей рассылке, они есть там зачастую в твоей базе, там, да, еще у кого-то, uh -huh. у кого-то. И зачастую эти люди попадут там в нашу базу, э ну, через другого партнера, да, то есть и получится, что он уже привязан. А и у тебя есть... по первому идет привязка к кукам? Ну, то есть первоначально, когда человек придет, привязывается, или знаешь, как в ОТП есть там по, можно по первому партнеру, можно по последнему, такого нет? Хороший, хороший вопрос, слышали, по-моему. По-моему, потому что. Ну, как я понимаю, если он уже попал в базу, то он уже попал в базу. То есть, если по e-mail привязан, то, соответственно, я так понимаю, Джастик прочне, честно скажу, но если он уже привязан по e-mail, то, соответственно, кто первый привел, получается.